Вот от Греч, шторки на иллюминаторах. За стекло прям небезопасно здесь. привет вам из азартного Краснодара. Так, да, друзья, у нас, собственно говоря, концовка матча Эвертон-Наполи. Сидушечки тоже модные. Не скажу, что они моднее наших, спартаковских, но тоже хорошие. Красно-белы! Вперед, Партак! 15 секунд. Вон. Вон. Нет, мы не будем ничего. Друзья, как вы уже поняли, мы сейчас вылетаем домой из Краснодара. Выезд прошел замечательно, не исключая, конечно, в финале, в результат многие из вас выплаты фотографии стадиона. Действительно, стадион очень классный, Поддержка команды была очень хорошая. Мы сейчас вам все это обязательно покажем. Ну и в этом выпуске будет, естественно, полностью поездная атмосфера. Все, едем в Краснодар. У меня две задачи, например, чтобы Спартак победил, и чтобы паук мне проставился. Еще мы замутили модную футболку в магазине Фрадри. У меня вот такая тема, братва. Спасибо магазину Фрадри. Да, за четкие подгоны. Все, идем на самолет, садимся и доним. Немного устали, конечно, потому что время уже 7 вечера. Сейчас мы поселяться на гостинице и дальше гулять по городу. Смотрите нас дальше. Зино закрыто, но мы нашли чем поиграть. По соточке с моим колесом Атофельмажемся на победу в бильярде. Все вы, многие, слышали про карманный бильярд, это не то, о чем мы думали. Первый удар. Нам удалось. Выживать. Буквально за несколько часов до футбола нам удалось попасть на стадион и посмотреть, как это все происходит до матча. Вообще походить по стадиону, посмотреть то, как построили такой замечательный стадион, как Краснодар, как какой-то Колизей, то есть можно сказать, что-то спартаковское присутствует в этом стадионе. Еще одна из особенностей этого стадиона, то что облицовка, это настоящий камень, и камень был взят, по слухам, то ли от Колизея, но как минимум камень был привезен, и это какой-то такой вот камень, камень, не пластмасса. Если снаружи она похожа на Колизей, то внутри первое ощущение, что это какой-то конструктор Лего Ну, кстати, ребята сейчас готовятся к матчу, как и у нас, а вот раскладывают модули. я так понимаю, это трибуна Краснодара здесь. В стадион вложилось много не только денег, но и души Табло это вообще отдельная история, табло еще расскажешь Табло это похороны Да, вот, здесь вот мы видим, ребята модули подготовили Нормальный размер. Могу сказать, как человек, занимающийся перформансами, размер достойный. Смотрите, еще, кстати, одна из особенностей стадиона Краснодара, что здесь нету никаких ограждений. Раз, два, три, четыре метра, идут медиаборты, и все, нет никаких сеток, нет никаких рвов. Есть вот, наверное, ловушка, капкан, там можно вот так вот, оп, Но с другой стороны, все-таки оголтелые могут найтись, которые побегут. Но я думаю, для этого здесь будут присутствовать... Те, кто смотрит за безопасностью в стадионах. Здорово, здорово у вас! Чемпионы! Это победа, парни! Так будет с Сколько поднял Василий? 100 рублей. Здорово. Всем за 100 рублей сейчас налью. Проводим турнир по FIFA раньше, чем было запланировано. Александр, а готовы дать какой-то комментарий перед игрой? Да, я, я его выведу. Он меня выведет, вы слышали? Смотрите финальный счет и посмотрим, кто кого выебет. Давай. У нас вторая, вторая уже азартная тема пошла. Наш оператор Сергей. Сергей. Играю с нашим товарищем Александром, вот, я не знаю, были ли сделаны ставки на это событие, но я вообще не играю ни во что просто так. Короче, парни, у нас 45-й минут, заканчивается первый тайм, по интересным моментам игра напоминает, наверное, матч Томь-Урал, совершенно ничего второй тайм не внес интересного в игру. По-прежнему у нас 0-0, практически без опасных моментов. Вязкая игра в центре поля. Надеюсь, что мой товарищ Филипп Кудрявцев смотрит эту э, трансляцию и поможет мне э, в моей карьере футбольного комментатора, к которому я однажды рано или поздно приду, конечно. Так, друзья, у нас, собственно говоря, концовка матча Эвертон-Наполи. Кто пропустил первую часть матча, не пропустил совершенно ничего. Бильярд был гораздо интереснее, карман. Да и любой карманный бильярд любого, блядь, 14-летнего пацана интереснее, чем это вязкое говно. Вот это прикольчик, блядь! Всё! Один-ной, фьючер-чемпион. Возвращаемся в данную, в первую очередь атмосферу. Железные решетки. Если мы, например, расположимся здесь, можно сесть на такую пику острова. Ну Ты намекаешь, что ты будешь внизу все-таки, да? Ну, я думаю, да, потому что... А я думаю, нет да. Я все-таки что это будет как-то вот так Слушай, так вообще моднейший выглядит, вот так... Основная особенность, да, основная вот крутость этого стадиона, это медийное табло Которое сделано по всему стадиону такой волной Посмотрели стадион, посмотрели, как готовится. Сейчас встретили ребят, которые, собственно, занимаются поддержкой, организацией поддержкой. Георгий, специалист по работе с болельщиками футбольного клуба «Краснодар». Я Аркадий, я один из фанатов футбольного клуба «Краснодар». Сколько самой движухи «Краснодара» по сути лет? Ну, я думаю, около пяти ну, да, лет. Ну, где-то, да, пять лет. Вот как и... это все началось? Это вот с чего вообще началась движуха «Краснодара»? Она была, по сути, сначала маленькая, когда еще в первом дивизионе играли. Потом, когда уже вышли в РФПЛ, уже как-то люди начинали узнавать, что это за клуб, начинали понимать, что это за клуб, знали, что может быть. Народу начинает приходить, учитывая тот результат, который дает Краснодар. Да, я думаю, пройдет 2, 3, 4, может быть 5 лет, это максимум. Я ставлю 5 лет. Если через 5 лет будет жив проект Дневник фаната, мы обязательно эти мои кадры ставим. Ребят, видели, да, что готовите перформанс, так как у нас выпуск выходит после матча. Можете mm -hmm. пару слов рассказать, что подготовили. Подготовили модульное шоу, то есть как бы на весь стадион, за исключением Северной трибуны. Первое ваше такое масштабное? Это, блин, да, это первое да. масштабное, это первое модульное шоу, которое мы пытаемся делать. И вообще первый масштабный перформанс, вот, чтобы на весь стадион. Ребят, спасибо огромное, спасибо вам за экскурсию, спасибо, что показали. Да, вам спасибо. удачи в развитии. Спасибо, Иван. Сегодняшний матч, я лично думаю, что будет ничья. Не потому что с парнями хорошо общаемся, а потому что много факторов. Матч Спартак-Краснодар, счет 2-2. Вот иду в пресс-центр на свежих эмоциях. Первый тайм особо не видел. Второй тайм, ну вообще автоголы, конечно, пенальти, можно сказать, отдали, потому что Краснодар последние 15 минут просто сел и ничего не могли сделать. Ну не хватило, не хватило. Главное, что не проиграли и остальные победы будут впереди. Мы обязательно возьмем свое чемпионство. Друзья, ну что, у нас, как вы помните, был фанатский эксперимент, который закончился удачно для моего друга Василия, король дорога, и не совсем удачно для меня. Пришла пора расплаты, к сожалению, к сожалению, пришла, может быть, к счастью, пришла пора расплаты. В общем, ребят, суть простая. тысяч рублей надо заработать для того, чтобы купить себе билеты. <свят> на футбол? <свят> <свят> не на футбол. На футбол пошел. на футбол, простава, и если что, я у вот тебя перекантуюсь. От меня 7 тысяч заработать на билеты на Краснодар. Друг, я хотел напомнить, что у нас матч будет э, бесплатный, поэтому, конечно, с меня но... <свят> <свят> <свят> вот. Решили не понтоваться, не заказывать какие-то модные гинессы и прочие буржуйские напитки, а сделать это все красиво традиционном стиле, поэтому сейчас исполнится. Что, собственно, говорится, сказано, сделано, нам все принесли, ждем только Василия, у нас есть селедочка, сало, набор сала, с оленьем, бутылочка водочки. Вон в Азове идем. А вот, э, Василий, Василий, Василий. Я встану, я встану, могу его приветствовать. Василий, а Пацан сказал, пацан сделал Пацан сказал, пацан сделал А завтра товарищ разбиваю. Да. все для вас как все, Я даже не попробую Потому что да. все это для тебя Все, все. А вот, все. все, все по-взрослому а с... а, Ребята последовали и так же. Писали все. в комментариях да, в инстаграме да. Я видел, в личку писали мне И ставили еще больше лайков А дизлайки вообще не Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки И гоняйте на меня за букмекеров Приятного аппетита! А я пошел! Что, коль как выезд нормально все? отлично мороженое с пивом хорошо у меня просто немножко горло болит ну как говорится клин клином лечусь